Всем привет, я Оля, добро пожаловать на мой канал. Сегодня опять я с Сегодня <смех> мы будем снимать э, опять видео, где итальянка пробует русскую-украинскую еду. И в этот раз будет еда, еда и еще раз еда. А не различные там закуски или что-то еще. Так как под последним видео у меня было много негативных комментариев по поводу того, что я дала ей пробовать закуски, разное такое, все такое. <смех> я решила сделать прям где... Пробуем еду. Сегодня у нас будет 5 блюд, и я сделала первое блюдо, второе, два салата и десерт. Давайте начнем. Мы начнем с борща и со сметаны, и с черного хлеба. Черный хлеб она уже пробовала. Я уже так давно не кушала борщ, так что для меня это тоже как бы будет. Пробуем с борща. Что ли вердура? Дело в том, что как бы в Италии очень сложно найти сметану, именно вот кислую, потому что здесь есть сладкая сметана, которую обычно используют на кухне. Но кислую достаточно сложно найти, хотя в последнее время она продается почти во всех магазинах. Но когда мы только сюда приехали, то ее здесь вообще не продавали. Итак. Кстати, да, больше это да, вообще украинское. Блюдо я знаю, что в России щи. Но мы в семье не очень любим щи, поэтому я приготовила ей больше. Но не я приготовила, а вам приготовили. и У меня 8, у нее 7. Я как бы стану больше, потому что я в детстве помню, как я не любила этот суп, когда его жрала, когда у меня уже тошнило, но сейчас я это кушаю, и у меня такая наслаждая. На второй у нас голубцы, ну, точнее у меня голубец, у меня два. Итак, ребята, приветствую на канале The World of Olga, я и я Мириана, и в этот момент хозяина этого канала мне нужна вода mentre io sto mangiando il cibo gentilmente preparato dai suoi genitori che hanno fatto queste meraviglie che la telecamera non può ancora puntare e buono. che questo Golabuzzi Golbiz è molto buono molto molto buono spasi babà Гратино, бабушка, <смех> бабушка, <смех> бабушка да. вот. Видите, сейчас я 7, она 8 Сначала я 8, она 7 Все вот так Просто моя бабушка очень часто готовит голубцы И я уже как-то привыкла их кушать, поэтому я как-то, ну Это как бы моя еда ежедневная, поэтому я Ну, люблю это блюдо, но не так сильно, как борщ Давайте теперь продолжим с салатами Первый у нас салат это Оливье Или здесь он должен назвать русский салат, поэтому как бы... Русский салат? Конечно, пробери Сон камелло. давай, за давай сон он твой кузырь где-то Сон он Салат Русс Оливье У нас всегда так. У меня 8, у меня 7. А потом были 7. Так, продолжим с салатами Дальше у нас селедка под шубой. Тоже очень вкусный салат. Только здесь его не знают, как бы никто его не кушает. Но оливье здесь очень даже ценит. И, кстати, многие его едят на Новый год. Ну секунду. Салатка под шубой. Мама, что ты приготовила? Это ужасно. Бронкэбаб. Не, в этот раз в но момент... а però... Не, раз не было really Итак, селедка под шубой в этот раз не удалась Извини, мама, нам да, придется ее переделать mm. Сегодня 5 Но обычно я даю 8 селедки под шубой Потому что она мне нравится Следующее и последнее блюдо Это у нас на лестнике С творогом и с изюмом На самом деле на лестнике Я никогда не любила именно с творогом Хотя мне мама их делала почти каждое утро. Но я люблю там <связываться> навесники с чем то другим, типа с нутеллой или, не знаю, с чем-то еще. Но сейчас это, опять же, ностальгия, поэтому... <связываться> <связываться> Всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, что в этот раз вам понравилось это видео. И мы сделаем еще одно видео, ну, или еще даже больше видео, потому что, во-первых, я должна есть... Так, попробовать нормальную селедку под шубой. И, ну, другие еще какие-то блюда. Ну, да, всем спасибо за просмотр. Ну, всем пока. Окей. С парами Лу. С парами All no. no.